Времена наступают достаточно тяжелые, введут вторичные санкции, изоляция нарастает, welcome. Деньги у нас есть, уже 30 лет вот так вот сидим, садом и гомор. какой то исчадие ада, в России так везде. Курс опять улетит, но ну, наконец. И плюс комиссии, комиссии, скрытые комиссии, в общем-то, выхода нет. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы, но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет. Это специальный выпуск на канале Игоря Рыбакова, посвященный Восточному экономическому форуму. Путин сделал несколько важных, на мой взгляд, заявлений, которые изменят жизнь каждого россиянина. А вот в какую сторону мы сейчас вместе разберемся. Путин высказался об ответе России на визовые ограничения стран ЕС. Напомню, да, Евросоюз ведет строгие ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Более того, там, в Эстонию, Латвию, Литву, в Польшу уже, вот, в принципе, да, уже нельзя въехать даже по выданным шенгенам. Вот. На самом деле ограничения, ну, просто гигантские, многих людей просто разворачивают на границе и так далее. И вот на все это безобразие, да, безобразие, Путин берет и на восточном форуме заявляет, что у России симметричного ответа не будет. В частности, он сказал, мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Ну, что их закрывать-то? Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал сюда и работал у нас, несмотря на все ограничения, а таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome. Однако, я вам так скажу, риск вторичных санкций никому не нужен. Что такое вторичные санкции? Ну, любой бизнесмен, например, из Бразилии, да, если он приедет и будет что-то делать в России, да, если у него есть какие-то связи, например, с Америкой или с Европой, да, или там с Австралией, ну, все так называемые недружественные страны, то на него да, введут вторичные санкции и его покоцуют. Поэтому вероятность, что в России приедут бизнесмены из каких-то стран, у которых есть еще какие-то бизнес интересы в недружественных так называемых странах, она не просто мала, она нулевая. Поэтому иногда меня спрашивают, как, я думаю, Путин троллит Европу, когда он говорит, что мы не будем вводить симметричный ответ, пусть приезжает. Да блин, никто в России уже давно не приезжает. У нас даже европейские специалисты, которые заканчивали монтаж линии, они отказались ехать и по телеметрии производили, значит, помощь в инсталляции их оборудования. Ну вот они просто не приехали, сказали, мы в Россию не приедем. Поэтому ничего здесь хорошего нет, изоляция нарастает, я так скажу, нам действительно следует перестраиваться да, на взаимоотношения в мире, ну, с другими странами. Раньше мы как бы очень сильно взаимодействовали там, с Европой, например, с европейскими странами, мы вообще считали, что Россия — это, вообще говоря, часть Европы, <смех> а сейчас оказалось, что ни хрена. <смех> Самолеты летать будут, российскую отрасль авиаперевозок ждет системная бляха-муха, перевооружение. За свои 30 лет в бизнесе я застал уже, наверное, это четвертое системное перевооружение в авиаотрасли. Посмотрим. Итак, Аэрофлот, Объединенная Авиастроительная Корпорация подписали соглашение о поставке 500 самолетов, ребята, поэтому скоро новые вот эти вот лайнеры, произведенные в Ульяновском заводе, там, Казани и так далее, взлетят в воздух. Да, скоро это когда, не уточняется. Но, видимо, это в ближайшие десятилетия. Ну, конечно же, в принципе, ни Boeing, ни Airbus да, не собираются поставлять новые лайнеры в Россию. Теперь у России, в общем-то, выхода нет, кроме как построить свой авиапарк. А это действительно как воссоздать новую отрасль, потому что за 30 лет России был полностью утрачена способность производить магистральные авиалайнеры. Вдумайтесь. И теперь вот в этой вот утраченной отрасли нам придется восстановить все переходы, все, чтобы вообще говоря не зависеть от импорта комплектующих. Это, знаете ли, ну, в общем-то сравнимо с лунной программой, там, какие-то 50-е, 60-е годы. Так вот сейчас в России именно такие вызовы. Посмотрим, как это будет. Я вам со своей стороны вот что скажу. Все те предыдущие системные перевооружения в авиаутрасли, да, ну, они были достаточно косметическими. Дать кому-то денег и посмотреть, как у него получится, когда у него не получилось, да, дать другому и посмотреть, как получится. Это такая была косметика, которая, вообще говоря, не предполагала даже возобновление цепочек производственных цепочек и возможности произвести самолеты в России. Более того, была ставка сделана на иностранные двигатели, на иностранные комплектующие для того, чтобы самолет, собранный, ну вот так частично узлы поставляются из России, частично там с Европы, частично там откуда-то с Америки и так далее, вот этот самолет, его бы покупали потом и иностранцы тоже. Вот. Все эти ставки оказались как вы видите, ошибочно. Европа, Америка никогда не собирается ничего покупать в России того, что с высокой добавленной стоимостью. Европы и Америке из России нужно только сырье. Вы не представляете, мы даже минеральную изоляцию, кровельные продукты, да, в Китай продать не можем. Он говорит, ребят, мы сами можем кровельные продукты производить. Вы нам давайте там нефть, газ, лес, все. И это огромный вызов сейчас для России, ребят не остаться опять <смех> бензоколонкой или этой копалкой. Владимир Путин предложил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года. С помощью кредита, а он там всего 2 процента, можно купить новое жилье, и уже 48 тысяч семей приобрели это жилье. Вот, а с нового года ипотеку могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя, вне зависимости от возраста. Я всегда говорю о вреде ипотеки, но когда ипотека за 2 процента, то это звучит здраво, поэтому на самом деле ничего не имею против, более того, говорю, это очень хорошо. Другое дело, что будут делать все эти люди на Дальнем Востоке? Есть ли там вообще говоря промышленность, есть ли вообще говоря какие-то перспективы заселения Дальнего Востока, ведь если население Дальнего Востока будет как сейчас сокращаться, а темпы сокращения только растут, то вот эти вот все вот попытки удерживать это население, они приведут к тому, ну, как бы только к задержке того, что Дальний Восток будет обезлюдивать. Что будет с Дальним Востоком, когда он полностью обезлюдит? Вот эти все вопросы волнуют очень многих людей, аналитики постоянно высказываются, что вот Китай скоро там все засилит. Я вам так скажу, Китаю Дальний Восток не нужен, Китаю нужны ресурсы Дальнего Востока, там лес, там, природные ископаемые и так далее. И Китай прекрасно это все получает и сейчас. Я топлю за то, что Дальний Восток, ну, это вообще говоря, новая территория для России, ее следовало бы освоить. Более того, не так давно компания Технониколь моя инвестировала в Дальний Восток. В Хабаровске мы построили огромный комбинат и собираемся увеличивать инвестиции в этот комбинат. Каждый год увеличиваем, поэтому я вообще топлю за то, что Дальний Восток — это вот такая, знаете, как перспектива для России. Очень важно России иметь вот эти вот восточные ворота. И вот еще одно примечательное событие. Премьер-министр Мишустин анонсировал программу промышленной ипотеки. Итак, кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до 7 лит по льготной 5-процентной ставке. Для технологических компаний ставка будет еще ниже, 3 процента. Ну, наконец-то, ребят, наконец-то конкретные шаги для индустрии, для промышленности. Один вопрос, 3 процента это уже в банке для заемщика или это 3 процента и плюс комиссии, комиссии, скрытые комиссии, и потом там нарастает что-то. Я очень топлю за то, что российская промышленность, предприниматели, которые получат эти кредиты, конечно, они смогут построить все эти производства, конечно же, но главное, чтобы эта программа, о заявил Мишустин, была реализована в точности, а опять не была забюрократизирована, и в результате вот деньги не дошли до предпринимателей. Новость, безусловно, хорошая, но у меня есть вопросы. Как всегда, есть вопросы у Рыбакова. Первое. Почему 3 процента дается только для технологических компаний? Да? Почему для промышленных компаний 5? Непонятно. Первое предложение. Всем сделать 3 процента. Второе сроки необходимо увеличить. Не 7 лет, чтобы было, а 10 лет минимум. 7 лет — это мало для промышленности. В основном компания «Технониколь» моя сейчас рассчитывает проекты, где 7-летний срок окупаемости, ну, редко бывает, вот объективно. Срока от 7 лет — 7, 9, иногда там 12 лет и так далее. Поэтому я предлагаю увеличить, увеличить срок кредитования на срок, там, например, 10 лет. Но, в конце концов, ведь промышленная ипотека предполагает, что все активы, построенные на этот кредит, будут в залоге. То есть, на самом деле, смотрите, какая ситуация. Деньги-то в России есть, но они сейчас лежат, обездвижены, но отдайте вы их предпринимателям, да, под залог построенных заводов. Ну, давайте на 10 лет, даже на 12. Вы, главное, сделайте так, чтобы предприниматели строили эти заводы, иначе деньги у нас есть, а строить мы ничего не строим, а потом думаем, куда девать эти доллары, баксы, рубли и так далее, и опять импорт. Вот так и сидим, уже 30 лет вот так вот сидим, поэтому новость, безусловно, хорошая, но сроки кредита следует увеличить. На обновление дальневосточных городов необходимо дополнительные 5 миллиардов рублей в год. Вы вообще были в дальневосточных городах сами? Вот кто был, а я был. Ну, хорошо, по центральным улицам там все более-менее прибрано, ну а дальше, вы знаете, там 30 метров вправо-влево, ну и там как обычно. Рассказывать не надо, да, в России так везде. Вот здесь есть парадная, да, здесь вот прибрано и мусора нет, а вот за парадной там все, садом и Гамор. Поэтому я считаю 5 миллиардов мало. Просто если на самом деле правительство хочет заявить что Дальний Восток в приоритете у правительства и так далее, ну тогда отправьте туда какие-то ну, значимые суммы. Вы знаете, сколько Москва инвестирует в свои улицы, дороги, в замену плитки ежегодную и так далее? Знаете, сколько? Триллион. Ну я вам условно говорю, триллион рублей. А на все Дальневосточные города 5 миллиардов рублей. Если все-таки мы хотим послать сигнал жителям переселяться на Дальний Восток, то надо делать города не получится заманить учителей, врачей, жителей, да, в какие-то города, которые выглядят как какой то исчадие ада, где нету ничего, а на Дальнем Востоке в городах нету ничего. Сейчас вот во Владике начинают появляться там парки и так далее, и то силами частных лиц, и это хорошо, но я бы хотел, чтобы этих всех вещей было ну реально больше. Россия должна равномернее инвестировать в регионы России. И Дальний Восток здесь не исключение. Есть очень много регионов России и мало городов, которые просто ну, нуждаются в небольшой финансовой поддержке ежегодной. Путин на форуме пригрозил Западу остановить поставки топлива. Не зря говорят, Россия — это большая бензоколонка, поэтому, если эта большая бензоколонка грозит кому-то остановить поставки топлива, ну, реально должно быть страшно. Вот 27 стран ЕС собрались, и вместо эмбарго, которое было в предыдущем пакете санкций, да, сейчас хотят ввести еще одну новацию, да, установить потолок на российские, так сказать, энергоносители, ну, потолок цены. Путин сказал, мы вот эти вот требования просто выполнять не будем и вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. И вот здесь возникает вот дилемма. Все-таки эмбарго или потолок? Все-таки эмбарго и запрет поставок, да, или все-таки поставляйте, но вот ограничение цен. Давайте разберемся вместе, что лучше или хуже, потолок или эмбарго и так далее. Что значит потолок? Это означает, что европейские потребители не смогут покупать выше, чем определенная цена. Ну, знаете, как, это вопрос такой, знаете, как, из России не смогут, да, а из других каналов, да, смогут. Значит, Россия отправляет потоки, например, через Китай или там через Турцию, да, и эти же вот сырьевые компоненты заходят в Европу через Турцию уже, соответственно, по высокой цене и, соответственно, как говорят все аналитики, обойти вот эти вот все потолковые установления, ну, как-то можно, но неприятно. Логистика вырастет, затраты вырастут и так далее. С эмбарго сложнее. Дело в том, что переименовать титул происхождения, например, нефти, где-нибудь, знаешь, там, в Балтике такой танкер плывет, значит, с российской нефтью, да, и тут вдруг раз так, чок, и теперь там вот уже не российская нефть, а там какая-то другая нефть, да? Ну, сложно, потому что, ну, можно проследить, да, и можно выловить такие вот подладывания документов, ну, и отследить, и, соответственно, вот чинить препятствия. Однако я могу сказать следующее. То, что Запад уже рассматривает все-таки дополнение к эмбарго вот эти вот потолки, это вот так называемые, знаете, окна. Все-таки Запад тем самым признает, что обойтись без энергоносителей России, ну, либо сложно, либо невозможно, либо вот не сейчас. И это открывает небольшой шанс на то, что все-таки Россия и Европа договорятся. Всегда хорошо, когда есть шанс на то, что страны договорятся. Путин заявил, что в российской экономике все просто тип-топ. В общем, какие аргументы, чтобы в экономике России все тип-топ, приводил Путин? А вот какие. Первое, инфляция по году будет 12%, а в начале года ожидалось, что больше 20. И вообще целевой показатель 4% может быть достигнут уже в следующем году. Опа! Далее, на минималках находится безработица, вот. куда-то все люди трудоустроились. В общем, непонятно, вот эти вот сокращения да, людей, которые произвели иностранные компании, уходящие из России, где эти все люди? Видимо, они все тут же были задействованы на каких-то проектах. Итак, какие выводы можно сделать финансовые власти россии скорее справились да, с этим острой фазой кризиса с этим вот вот этим явлением и в принципе государственные финансы остались в стабильности этому помогло в частности там высокие цены на нефть на газ и так далее однако я хотел бы отметить что вот эти вот политические способы да, задирать курс и достигать вот эту вот такими вот методами, да, остановку, там, покупки на биржах, там, долларов за рубли и так далее, они, ну, в общем-то, очень больно ударили по россиянам. Поэтому, на самом деле, бизнес вот этот весь год, вот, вот сколько уже, вот 9 месяцев с начала года практически занят чем? гоняя цены, цены задраны на какой-то там гигантский уровень, да, и он боится теперь опустить эти цены, потому что что? Потому что ждут, что осенью, или зимой, или в начале следующего года курс опять улетит. Поэтому финансовые власти, конечно, хорошо поступают, но моя лично тревога нарастает. Итоги дальневосточного форума. Заключено 290 соглашений на сумму 3,27 триллиона рублей. Немного менее, чем годом ранее. Другой вопрос, что все эти соглашения — это декларации о намерениях крупная корпорация выдает декларацию намерения к другой крупной корпорации что-то там купить. Одно ясно, друзья мои, времена наступают достаточно тяжелые. России не стоит сейчас полагаться на приток каких-то там иностранных инвестиций. Да в России есть деньги, посмотрите, сколько денег в России, другое дело, что умное инвестирование это не свойство России, как показывали предыдущие 30 лет. Поэтому, даст бог, эти три триллиона и прошлые три триллиона пойдут в дело. В России действительно есть и люди, и сырье, и деньги, только нет одного способности умно распоряжаться телом, умом, сердцем, деньгами, которые у нас есть. И я, Игорь Рыбаков, хочу, чтобы сейчас мы захватили этот вызов и сделали уже, наконец, себя такими, какими мы себя хотим видеть